Здравствуйте! В комментариях под роликом про песнь гномов была высказана просьба высказаться на тему Маркс и сатанизм. Ну и, казалось бы, сложно придумать больше бред. В конце концов, даже самого поверхностного знакомства с биографией творчества Маркса достаточно, чтобы понять, что он был материалист и атеист. И для того, чтобы представить себе человека такого мировозрения, исполняющим черные ритуалы во славу сатаны, ну, нужно обладать очень живым воображением. И тем не менее, такие взгляды высказываются. Высказываются они, как несложно догадаться, религиозными антикоммунистами, как западными, так и отечественными. Теория эта выглядит следующим образом. Дескать, Маркс в молодости вначале был под настоящим христианином, по другой версии иудеем каббалистического толка. Но он приехал учиться в университет, там его завлекли в сатанистскую секту, где он начал исполнять черные мессы, прошел несколько кругов посвящения, в конце концов вступил в связь непосредственно с дьяволом и заключил с этим дьяволом договор. Ну а, соответственно, коммунистическое движение было им сделано для того, чтобы во славу сатаны совращать невинные христианские души. Наиболее последовательно данная концепция... Она была высказана таким персонажем, как Вурмбрандт. Это такой пастор, который написал книжку «Маркс и сатана», где подробно доказывал соответствующую точку зрения. Кстати, эта книжка очень хорошо есть раскритикована была в статье Григория Глобы, ссылочка будет в описании. Но если кратко, то на самом деле, вообще-то даже какого-то обращения у Маркса не было. Он, в принципе, его семья была довольно просвещенная, и хотя не совсем атеистическая, но довольно там царствовало такое атмосферовое вольнодумства. Поэтому его переход на материалистические, атеистические позиции... Вообще не были каким-то кризисом веры там, или драмой. Это была вполне закономерная эволюция мыслящего человека. Ну а что же касается доказательств, которые приводит нам наш добрый пастор, то заключаются они в основном в цитировании. Как правило, цитаты Маркса приводятся в искаженном виде, перевноранном виде, неправильных переводах, вырванными из контекста, а зачастую просто придуманными. При этом пастор очень любит ссылаться на художественное произведение раннего Маркса. Очевидно, ему не сильно знакомо понятие о художественном вымысле. И когда какой-нибудь персонаж Маркса что-нибудь такое задвигает, то цитату наш пастор переверает и потом говорит, что вот это есть исповедь собственного настоящего сатаниста. Но, если таким образом, вся книга Вормбранда это просто поток какого-то нескончаемого бреда, натягивания совы на глобус и ложного цитирования. То есть, в общем-то, она проявляется там не только его большое невежество, но и банальное вранье. Но если книжка представляет собой полнейший бред, то остается еще один вопрос. А есть ли все-таки у Маркса цитаты, на которые могли бы опереться сторонники идей того, что он на самом деле был сатанистом? И вы не поверите, есть и сегодня мы поэтому сделаем некий подарок разного рода христианским антикоммунистам, снабдив им соответствующими особо забористыми высказываниями раннего Маркса. Все данные цитаты взяты из стихов Маркса, которые никогда не были никакой тайной. Их можно все легко найти в 40-м томе Советского собрания сочинений Маркса и Эндельса. И начнем мы, пожалуй, с... Стихотворение, которое называется «Молитва отчаявшегося». В ней Маркс живописует нам душу, доведенного до отчаяния человека, который раздумывает о самоубийстве. Ну а сами понимаете, что в христианской культуре это величайший грех, поэтому самоубийство в ней воспринимается как некий вызов небесам. И по этому поводу лирический герой Маркса высказывает следующие строки. «Если некий бог, забывший жалость, Угнетает так, что бед не снесть. От его миров мне не досталось ничего. Одно осталось – месть. Гордо самому себе отмщу я. Существу, что правит в вышине. Даже силу в слабость превращу я. Платы за добро не будет мне. Еще более яркая тема дьявола выступает в другом стихотворении Маркса, который называется «Скрипач». Там он нам э, изображает некого... Музыка, безумного музыканта, одержимого, очевидно, каким-то злым духом. По поводу чего произносят следующие строки. Ты о чем? О песнях рая? Саблей зарублю тебя я. Бог не знает песен. Нет, песни – это адский бред, Что ведет к безумию души. Мне напел их дьявол в уши. Дьявол такт мне отбивает, Он смычок мой направляет. Сердце струны и смычок Разорваться. Вошь, вот ваш рок. Еще э, важным в этом плане произведением, наверное, является его баллада под названием «Бредная девушка», где рассказывается о девушке, которая тоскует из-за того, что разлучена со своим возлюбленным рыцарем. Она молится, и во время молитвы ей опять же дьявол начинает нашептывать какие-то коварные речи. Зачем следуют следующие строки? «Охвачена мраком она». Из храма бежала, слезами она и зашла, ломает руки, печаль мне душу сожгла, грудь изныла от муки, утратила небо я, мою сладу, душа отдана моя, не Господу, аду. Кстати, пастор Вурмбрандт приводит последние слова в качестве окончательного доказательства сатанизма Маркса, при этом, конечно, ему приходится изменить пол персонажа данного стихотворения. Но наибольшее количество фантазий на эту тему разворачивается вокруг драмы, которая называется Оуланем. Эта драма написана, написана была Марксом в 1939 году, впрочем, написан был только первый акт. Драма осталась в целом недописанной. Как говорят христианские проповедники, само название Оуланем – это дьявольски искаженное имя Иммануил. Ну и там у нас есть персонаж, который, встав в довольно демоническую позу, произносит... Папосную речь, где предает проклятию э, планету и человечество. Все гибнет. Час прошел, недвижный оры, и падает пигмей строение. Прижму я скоро вечность к сердцу крепко, и ей людское прокричу проклятие. А вечность? То не вечностная ли боль? Не сказано таинственная смерть. Шедевр, что создан на позорном. А мы тут и лишь только заводные. Ход времени кривлянием отмечаем. Живем, чтоб что-нибудь случилось в мире. И гибнем. Надо, чтобы что-то гибло. Такого рода вообще стихотворений, мотивов у раннего Маркса довольно много. И, конечно же, кто-нибудь спросит, а откуда это все у него взялось. А для того, чтобы это понять, нужно хотя бы беглое знакомство с историей европейской литературы. Дело в том, что Маркс молодости увлекался английской поэзией. А в английской поэзии в 17 веке был такой персонаж Джон Мильтон. Этот сам Милтон был очень религиозным человеком и написал поэму в том числе потерянный рай, где он описывал грехопадение Адама и Евы и восстание Люцифера. Но был один нюанс. Дело в том, что этот самый Джон Мильтон одновременно являлся активным участником английской буржуазной революции, и его перу принадлежит немало блестящих революционных памфлетов. И вот так получилось, что когда он изображал сатану, Люцифера, который бросает вызов небесам, у него сатана начал немножко говорить революционными памфлетами, в... проклиная тиранию бога... И вот это все. Что, как вы понимаете, сделали в английской литературе Люцифера довольно обаятельным и харизматичным персонажем. Этот образ бунтующего Люцифера, он, его затем подхватили поэты романтики, в частности, например, уже открыто как революционера, изображал Люцифера Перси Бишелли, о котором у нас был на канале недавно ролик. Ну и, конечно же, самая большая заслуга в этом плане принадлежит Джорджу Гордону Байрону, который сделал, в общем-то, демоническое начало в человеческой душе главным мотивом своего поэтического творчества. А так как поэзия Байрона была чрезвычайно популярна, эти мотивы, эти темы распространились по всей Европе, по всем национальным литературам, включая русскую, где, например, самым ярким образцом может служить Поэзия Лермонтова, например, с его поэмой «Демон». Да и, собственно, кстати, в немецкой литературе родной для Маркса сама тема «Пахта с дьяволом» является очень распространенной. Достаточно вспомнить, что наставляет основу сюжета одной из любимых книг Маркса – Фауста Гёте. Таким образом, соответствующие мотивы в творчестве Маркса свидетельствуют лишь об одном: о том, что он был представителем определенной эпохи наследником эпохи романтизма, наследником богатой литературной европейской традиции. Но если вам хочется верить, что это все на самом-то деле чистосердечное признание Маркса в поклонении сатане, ну что ж, могу вам только позавидовать, вы живете, наверное, в очень интересном мире. Ну а у нас на сегодня все. Сохраняйте критическое мышление, не ведитесь на глупости чушь и до новых встреч.